А что сходило-то? Определение тебе выдали или повестку? Пускай повестка через рамку пройдет. То есть ты с пустыми руками оттуда ушел? Ну, на персону они тебя не развели, но они тебя развели на то, что заседание якобы перенесено, а ни определение, ни повестки тебе не вручили. Вот на это тебя развели. Какое заседание? Оно у вас уже прошло. Ты его сможешь вызвать, суд допросить, что это именно он сказал? Пойду попробую. Нет, не пробовать. Делать или не делать? Не пробовать. Пойду сделаю. Вот, вручите мне копию определения. Я здесь сейчас хочу получить либо повестку. Хорошо, все, я побежала тогда. Вперед паровозы, решила побежать. У них паровоз, у них административный ресурс большой. Их очень много. Это паровоз целый, машина такая гигантская. Длинная такая, гигантская. А у тебя только две ноги. А ты такая, сейчас я побегу, его обгоню. Якобы корона кризис, он же через дела не передается. Никуда я не убегу, я его не украду, она мне нафиг не надо. меня радость, я пришла, а мне дело перенесли. Я говорю, ну и чему ты радуешься? Ни повестки, ни определения нет. Ты не то, что не победил, ты наоборот создала ситуацию. И им еще возможности для всяких фальсификаций открыла. Не, про меня так не говори, я не адвокат. Мугаков, адвокат дьявола. Ты в Бога веришь? Да? Мугаков, адвокат дьявола, ты понял? Да? Ну вот, молодец. Че, сразу так не сделал? Слушай, ну за такие ну? слова надо было сразу их подтягивать. Оскорбление при исполнении должностных обязанностей. Нельзя молчать. И скандалить тоже нельзя. Все равно так буду себя вести. Такие вещи нужно пресекать сразу. Далее. Добрый день, человек-мужчина с именем собственным Антон. Привет. Звонит женщина, человек с именем собственным Миля. Вот я была сейчас только что в суде. Mm. И 21 сегодня в 9.30 должен был состояться суд. Но меня повернули обратно. Якобы судья занята и будет 25 числа назнач... назначена. На двадцать пятое число, но я немножко поснимала. Вы можете вот как мне вам послать, хотя бы вы не могли немножко могли оценить. Ну как, как? Аккаунт на ю на YouTube есть? Аккаунт э, да. у меня нету. У вас? Ну а почта на на Gmail? Почта есть у меня. На Gmail? Ну да. Ну так, если есть почта на Gmail, то можно и YouTube-канал создать. Заходишь на YouTube и uh -huh. нажимаешь «Создать канал», и туда можешь загружать бесконечное количество этих видео. Хорошо, ну сейчас пока не могу, потому что мне надо ехать домой еще. Uh -huh. Ну попробуй, может, по телефону получится. Попробуй, да, можно и по телефону это сделать. Uh -huh. Хорошо. А что а сходило-то? Определение тебе выдали или повестку на 25-й? Повестку хотели выдать, но мне сказали, пройдите через рамку, чтобы получить эту повестку. Я отказалась пройти через рамку. Пускай повестка через рамку пройдет. Тогда они сказали, мы, это, ну вот я не догадалась, тогда мало мы тебе вышли через почту. Сказали, и ушли. То есть ты с пустыми руками оттуда ушла? С пустыми руками ушла. Э -э, плохо. Ну ладно, давайте я отправлю, чтобы вот так не вздыхать, не охать, не ахать. Так а что там на видео? Что-то ну, интересное? Вот как они меня хотели, хотели развести, и я несколько раз почти попалась. Почти, почти. На что развести? Ну, на персону. Ну на персону они тебя не развели, но они тебя развели на то, что они тебе на словах сказали, что заседание якобы перенесено, что якобы uh -huh. судья перенес, а не определение, ни повестки тебе не вручили. Вот на это тебя развели. Uh -huh. Ты uh -huh. вот ты вот, допустим, придешь 25, они скажут, какое заседание? А Оно у вас уже прошло. И решение вступило в законную силу, и вы, и вы, и вы уже профукали сроки апелляции. Вы о чем вообще думали? Почему в прошлый раз не пришли? И что ты им будешь на словах доказывать, что ты приходила? Может у меня запись есть? Ну запись-то есть, это хорошо. Но они скажут, они же как делают? Они же маски понацепляли. Ты же не записала номера нагрудных знаков, фамилии, отчество, пристава, который тебе сказал. Ты его сможешь вызвать, нет, суть нет. допросить, что это именно он сказал? Нет, конечно. Ну вот на это тебя все и развели. Как ты его опознаешь? По голосу? Экспертизу закажешь? Так, а если я сейчас пойду? Чего сейчас? Взять его в повеску на 25 число. Ну тот 300, который тебе сказал, он скорее всего уже в другом месте служит. Потому что они постоянно меняются, у них ротация постоянно. Это была женщина, но... Покажу, давайте мне повестку. Они твои слова не услышат. Система э, слышит слова только через бумагу. Писать надо. Он-то тут при чем? Это не причин. Сама сама двора. На каждом шагу надо ждать подвоха. А я что, ты не слышала моих видео, как я рассказывал? Что там не то, что на каждом шагу, на каждом дыхании, на каждой букве. На каждом движении, на каждой мысли. Ну, что, не слышала эти слова мои? Ну что, пойду попробую. Еще раз. Нет, не пробовать. Делать или не делать. Не я пробовать. Пойду. Пробовать это пошел, ткнул, не получилось, ушел обратно. Скажи, дайте мне повестки. Повестку на двадцать 25 число. Все. Так как И надо говорить тогда... На вместо пробы? Попробуй. Пойду, сделаю. Вот. Спасибо. Ту только не сделаю, а это, ну как... Благодарю. Ну, в принципе, да, сделаю то, что задумала. То есть получишь либо повестку, либо просто это копию постановления, заверенную надлежащим образом. Не постановление, а определение называется. О переносе угу. дела. Угу. Определение о переносе дела? Да. Или определение уже то, что дело уже произошло? Ну, либо то, либо это. Хорошо. Вот, потому что бывает. вот там на месте надо было сразу это, как говорится, сказать, я хочу получить именно определение о переносе дело Если вы говорите, что оно было перенесено, так вот дайте, вручите мне копию определения. Я здесь сейчас хочу mm -hmm. получить либо повестку. Хорошо. Все, я побежала тогда. Так, побежала. Благодарю. Продумай. Ты, ты не хочешь продумать все варианты возможные. Ты вот что опять это вперед паровозы решила побежать? Ну, они сейчас скажут, что, что пришла через полчаса, через час. Подожди, вот Подумалась? смотри, у них, у них паровоз, у них административный ресурс большой. У них и приставы меняются, и эти черные мантии меняются. У, у них, их очень много. Это паровоз целый, машина такая гигантская, длинная такая гигантская. Она, она постоянно в движении, она не встан, никогда не останавливается. А у тебя только две ноги. И ты сейчас такая, это поезд двиг, двигается э, с постоянной скоростью быстро. Mm -hmm. А ты такая, сейчас я побегу, его обгоню. Тебе хотя бы по, это, заскочить на него, хотя бы. Сделать свое дело и соскочить. А ты его решила, по, по, по, побежала, типа сейчас обгоню. Не надо его обгонять. Ты продумай все, как ты будешь делать. А что продумать, если, если я сейчас в этот момент упущу, там и дальше тяжелее будет? Ничего страшного не случится, если ты со мной еще пять минут поговоришь. По дороге поговорю. Ну, нет, это не будет разговор. Ты меня не услышь. Я постараюсь. А, то есть ты уже выдвинулась? М? Ты уже выдвинулась? Алло. Нет, я оделась просто. А. Ну ты что, будешь слушать, нет? Буду, буду, буду. По идее, тебе нужно не только повестку, либо после этого определение вытянуть из них, но еще и желательно прям тут же ознакомиться с материалами дела. И если тебе откажут, скажут, не готово, то тут же прям. Я ознакомилась с материалами дела. Когда? 16. -го. После переноса? Нет. Ну а зачем, ты меня переб... а зачем ты меня перебиваешь? Я еще не договорил, ты мне это вставляешь. Я уже ознакомился. Uh -huh. Неважно, когда ты вообще и сколько раз знакомилась. Я тебе говорю, что делать надо, uh -huh. а ты перебиваешь. Надо добиться uh -huh. не только получения повестки, либо определения по делу, но и вообще ознакомиться с делом вновь. Ты имеешь право на любой стадии, сколько угодно, и по времени и по количеству раз ознакомиться с материалами дела. Поэтому ты прям там же это, скажи, я хочу ознакомиться с материалами дела, убедиться вообще, mm -hmm. что там вот это определение есть, оно пришито туда. Mm -hmm. Вот. И если тебя там откажут, начнут там типа, вот надо за это ходатайство написать, что на ознакомление с материалами, mm -hmm. тут же пиши в вот это бери бумажку, ручку и пиши. Воля воле я хочу ознакомиться, чтобы меня ознакомились немедленно, безотлагательно и срочно это, с материалами дела. И организовали такую возможность в течение часа. И все, и ждешь этот час, стоишь там им это. Можешь, можешь лекции им там это рассказать, что в мире творится, новости. Хорошо. Ну и не забывай, что надо желательно и аудио, и видео делать. Так, они меня еще толкают в рамку эту, в рамку магнитную. А зачем? Не проходи. Скажи, вынести мне сюда дело, я здесь вас сфотографирую. Uh -huh. Хорошо. Дела-то у вас не вирусные. Вирус, ваш этот, как он, якобы коронакризис, он же через дела не передается. Вы же, вы же маски на дела-то не надеваете. Ну так в чем проблема? Вынести его сюда, и да и все. Вот это дело. Если вам надо, чтобы хоть кто-то прошел через рамку, ну так, вот это дело пронесите сквозь рамку, да и все. Вы здесь на столе, я это сфоткаю. Никуда я не убегу, я его не украду, оно мне нафиг не надо. Хорошо. Ясно, как разговаривать надо? Ясно. Ну, разговор могу разместить для всех? Разместите. Может, поможет, там это тоже точно так же, как я... Считаю. Уже многие также звонили и говорят, вот, меня радость, я пришла, мне дело перенесли. Я говорю, ну и чему ты радуешься? Ни повестки, ни определения нет. Я не радуюсь, просто-напросто я сегодня уже была и представляла, как я с таким видом победным выхожу с победой. Плохо слышно. И представляла, что я с победой выхожу. Ну, ну вот с такой же представленной победой ты и вышла. А когда мне позвонила, я тебе развел это, это, это, вот, вот эти твои фантазии, что ты победила. Да. Ты не то что не победила, ты наоборот создала ситуацию, которую Да, да, да. И, вот и я и, ты, ты. ты прибавила? Ну да, ты и результата не достигла, и заседание не провела, и им еще возможности для всяких фальсификаций открыла. Угу. Я могу а, там в суде сказать, что я позвонила адвокату, адвокат не сказал нет? Ты про меня что ли? Да. Не, про меня так не говори, я не адвокат. Адвокатов, адвокат сделала? Адвокат дьявола ты! Понял Да. <свят> Хорошо. Сама додумалась, потому что мне некогда потом. То ли получу я, то ли не получу это письмо. А зачем тебе? Зачем тебе на кого-то насылаться? Чем больше ты на кого-то ссылаешься, тем меньше к тебе доверия. Угу. Ты от себя говори. Скажи тогда, не у успела, у меня ты? времени не было, а вот сейчас, сейчас мне надо. Я хочу. Хорошо, да. Все, ты на улице уже. Алло. Да-да-да. Я иду. Слушаю. А, ну у тебя там ветер просто дует. Ветер, да, тут. Ну что, что тогда у меня. Нет, У тебя нет, есть через... еще вопросы? Да, да. У меня больше нет вопросов. Большое благодарствую за консультацию. Благодарствую. Давай, счастливо, удачи. А -а. Человек мужчина, Антон, это алло, а, Я получила. Извещение, но а, обещали, что ничего нет, просто судья в уголовном деле находится. Поэтому мы вам, говорит, даем, ничего не бойтесь, ну, типа того, что ничего там такого не произойдет. Ты за извещение расписалась? Расписалась без оборота на меня, человек-женщина, вот и Вот так расписалась и сегодняшняя дата. Ну вот, молодец что сразу так не сделал? Ну вот, и не догадалась. Сейчас это, все нормально, судья или судебный пристав, вот эта женщина, она мне говорит, а как вы следующий раз пройдете? Они что так не пропустят. Я говорю, с вашего разрешения пропустят. Она сама вышла, сама через рамку вышла, мне передала. Вот так вот. Ты с ними никогда не ссорься, ты ты им по-дружески всегда. А я подружу и говорю, вы тоже через эту рамку сильно часто не проходите, от этого женщины заболевают раковыми заболеваниями. Ну, вроде бы мы хорошо расстались, все нормально. Она говорит, не переживайте. Ну все, а когда придешь, это сразу звонишь в секретариат. Я пришла на судебное, mm -hmm. якобы на судебное заседание. Mm -hmm. Mm -hmm. Хочу пройти да, мимо да, рамки. Да. Я не отказываюсь от, от, от, от осмотра ручным металлодетектором. Я хочу пройти мимо стационарного, стационарной рамки металлодетектора. Все? Да. Хотя бы так научись ходить. Мы действительно, они двое, знаете, часто выгоняли. Вы же отказались. Идите домой. А -то сейчас мы полицию вызовем. Нам кажется, что вы... Умственная, недостаточная, умственная, ну а отсталая. У вот, вас по психиатрии говорят, все нормально. Слушай, ну за такие вот. слова надо было сразу их подтягивать. Фамилия, имя, отчество, звание, должность, номер нагрудного знака, записываешь на бумажку, вызываешь полицию, пишешь заявление, оскорбление при исполнении должностных обязанностей. Они же мне говорят, где ваши бумажки, я говорю, моя бумажка, вы судьи в Ты меня услышала, нет? Я услышала, услышала, все нормально, я знаю. Ну, если Но... через и так не хочешь, то хотя бы удаленно отправь сообщение о совершенном преступлении, превышении должностных полномочий. У -у -у. По, по, по УПК-141 пускай их затаскают. А, а... Да. И обязательно тут же на месте им сказать. Просто у меня вот такое... Я не хочу никому плохо делать. Пусть не. Ними... А это неплохо, это самозащита называется. Это тебе плохо сделали, а ты, а ты молчишь. Нельзя молчать. И скандалить тоже нельзя. Нельзя на них с кулаками набраться, да кто вы такие, кто вам дал право и все такое. Просто сказать. Вы меня сейчас это обозвали беспричинно, бездоказательно. Я на вас буду жаловаться, когда на должностное лицо. А по-человечески я вам скажу, вы просто не правы. Потому что у вас не, вы меня не знаете и у вас нету никаких оснований вообще мыслить так, говорить так и тем более в это в, это, в общественном месте так заявлять при всех, в принципе, тем ну, более я думаю, при исполнении а на собраниях, ну, на этих, где господи, прокуроры, ну у вас действительно уже выработался характер. Ну, а я у них все равно волнуюсь, дрожу. Ну не знаю, если если бы тебя это пакет на голову одевали, электрошокером ударили, я бы надумал у тебя тоже, наверное, характер появился. Тем более я одна, со мной некому ходить. Хотя бы. Да, все ну что, говорю, какая разница, с... один не один. Я, я даже если один буду, все равно так буду себя вести. Все равно найду слова, чтобы и мне хуже не стало, и другим дать понять, что впредь прошу общаться аккуратнее и уважительно. То это судебный пристав, то ли судья, она же мне говорит, вы пошли против систему. Подожди, ты меня услышала, нет? Услышала. Ты такие вещи не... Так... Да слушай. Ты такие mm -hmm. вещи никогда не пропускай мимо ушей. И никогда не улыбайся mm -hmm. в ответ. Mm -hmm. Такие вещи нужно пресекать сразу. Вот он, он сейчас сказал вот это, что типа ты куку, -ку, он намекнул. Mm -hmm. Если ты это скушала, ничего в ответ не сказала, то все, кто это слышал, они, они и дальше будут говорить, и думать, и говорить, что ты куку. -ку, потому что ты это скушала, если следующий раз кушаешь. Ладно. Благодарствую тебя, Антон, что через каждые пять минут я тебе позвонила, но ви видео постараюсь послать, там... Добро. Угу. Давай. Давай, Пока. счастливо. Суды. Благодарствую.